Выступать сегодня будут четыре человека. Вот, каждый расскажет про одну из площадок, поделится опытом своим по работе. Так, еще раз говорю, это Reddit, это Stimit, это Medium и Facebook. Уверен, что вам понравится. Если вы знаете больше информации, то милости просим на следующее занятие. Приходите и выступайте. Давайте эту информацию для всех людей, которые находятся на площадке Drop the Bomb. Ну, приветствуйте первого участника Олег Кондрашин. Да, Олег, пожалуйста, включай. Видео или как вот включайся в. Подключайся к нам первый раз, поэтому, друзья, давайте его поддержим. Хорошо? Так, добрый вечер всем участникам вебинара. Меня зовут Олег Кондрашин. Как и все сюда, мы пришли заработать. Я надеюсь, что мы неплохо заработаем. Сегодня я расскажу, как выполнять задания на медиуме. Для того, чтобы подписаться на страницу, нужно нажать вот на эту зеленую кнопочку. Все, вы подписаны. Сделать хлопки мы делаем вот здесь вот. Раз, два, три. Ну, сколько нужно, столько и делаем. Комментарии пишем здесь. Просто нужно нажать, и откроется окно для комментариев. Подготовленный текст. Берем подготовленный текст, копируем, вставляем, вставить, публикуем. Текст опубликован. Для того, чтобы взять ссылку на наш данный комментарий, просто нужно нажать на число правой кнопкой мышки. Вот. Копировать ссылку. Все элементарно и просто. Так, Медиум так. – это одна из площадок, с помощью которой вы можете писать и доносить свои мысли и новости до людей. Медиум появился в 2012 году со основателем Твиттером Эваном Уиллисоном и Бизоном Слоуном. Медиум достоин большого внимания и начинающих блогеров – Медиум полон возможностей для роста и вовлечения аудитории. Это все, что я хотел сказать. До свидания. Передаю слово другому участнику. Спасибо большое за обратную связь. Меня зовут Денис Тимошков. Сегодня моя тема Reddit. Хочу вот, рассказать самое основное, наверное, про вас. Про Медиум я могу добавить, что это еще платформа, которая на которой можно ввести свои блоги, да, писать какие-то статьи. То есть там есть возможность подписываться на кого-то. Да. Соответственно, вы можете набирать свою подписную аудиторию, которая может вас читать. Соответственно, вы можете давать какой-то полезный контент, и, соответственно, эти люди будут как-то на нее реагировать. Да. То есть это могут быть люди, которые перейдут, допустим, по вашей статье, по ссылочке, там, которую вы рекомендовали на какой-нибудь ICO, да, то есть для баунти это будет очень полезно. То есть это могут быть потенциальные инвесторы. То есть там не только можно заходить, да, по ссылкам, которые у нас в Drop The Bomb, ставить комментарии, еще что-то, а также на медиуме можно еще работать по блогам. То есть, ну, для этого нужно как-то его раскручивать, то есть набирать подписную аудиторию. Но, в принципе, она на самом деле там даже сама как-то набирается. Я вот никогда не раскручивал медиум, у меня там откуда-то 140 подписчиков, не знаю откуда вообще. Но ну, я вообще этим не занимался, я в балансе участвовал по медиуму, но только ставил там да, вот эти так же, как и везде, да, лайки, ну, хлопки, вернее, вот эти, и все. В принципе, ну, это вот такое дополнение у меня попросили, да, по медиуму. Что я могу по редиту сказать? Редит это вообще такая платформа, она, можно сказать, новостная, то есть... Единственное отличие от новостных сайтов, да, это в том, что у нее нет главного какого-то редактора, который ищет новости и туда постит вот эти а, статейки. Там а, основными источниками информации являются сами люди, то есть мы с вами, кто а, этим реддитом пользуется. А, соответственно, вот вы читаете серфис интернет, да, а, находите какую-то интересную новость, а, можете ее эту ссылочку скопировать да и туда отправить или просто скопировать новость саму и давайте я сейчас включу экран попробую так так так экран видно можете написать там плюсики десяточки еще что-то отлично то есть сейчас я покажу вот он reddit вот так выглядит на первое время он может показаться немножко интуитивно непонятным, да, странным для нас, русских людей, русскоязычных. То есть всего намешано, непонятно, но вот так выглядит главная страница. В принципе, вот, вот такие блоки здесь, это разные статейки да, от людей, на которых вы подписаны. Здесь основная из информации, Вернее, из особенностей, да, что на главной странице появляются только те новости, да, на которые вы подписаны. То есть, на чьи редиты, и сабреддиты вы подписаны. Соответственно, здесь никогда не будет появляться той информации, которая вам не интересна. То есть вы сразу подписываетесь по интересам и, соответственно, будете здесь видеть только актуальную информацию для вас. Далее уже перейдем немножечко более к нашей теме, да, к баунти, что нам нужно делать. Это, в принципе, связано также с функционалом сайта. То есть вот, как мы видим... Вот здесь что-то написано, да, про спайдермена какого-то, то есть какая-то новость. Есть такие две стрелочки, вверх и вниз. Стрелочка вверх – это, можно сказать, лайк, да, что вам понравилась эта новость. Стрелочка вниз – это что вам не понравилась эта новость. Соответственно, в баунте вы также… Ну, будут такие моменты, когда нужно будет проголосовать, да, что вам новость понравилась, задание такое. То есть у вас будет ссылочка, на нее нажимаете, вы попадаете сразу вот на новость. И здесь нажимаете на стрелочку. Видите, она загорелась красным. Все, в принципе, задание выполнено. По функционалу сайта также это нужно для того, чтобы новость поднималась по ленте вверх. То есть, чем больше вот этих лайков, да, чем больше людей проголосовал, что новость это интересна, тем выше в ленте будет вот эта вот новость. Соответственно, тем больше ее будут дальше смотреть люди, лайкать и так далее. И реагировать как-то, вот комментарии писать. С комментариями все то же самое. Вот здесь, когда вы заходите в новость, здесь вот такой вот есть раздел для комментариев. Да, сюда что-то пишите, пишите на английском языке обязательно. По условиям на, в компании Reddit можно писать только на английском языке. Соответственно, пишите комментарий, и тоже он у вас здесь вот так появится, как здесь вот эти. И вот за него тоже можно проголосовать, тоже стрелочку вверх нажать, соответственно, этот комментарий тоже будет выше. Для того, чтобы взять ссылку на комментарий, это очередное задание тоже по реддиту, вот здесь есть время, да, видите, 4 часа назад. То есть можно нажать правой кнопкой мыши, выбрать, копировать адрес ссылки, и эту ссылочку ставить уже в форму на сайте DropZibom. Либо можно просто нажать на это время, и откроется сайт, вернее, ну, по-другому немножко страничка, с этим комментарием в самом верху. То есть вот этот же комментарий, он самый первый. Точно так же вот увидят люди, ой, не люди, а модератор, который проверяет задание, что вы именно этот комментарий написали. То есть ему не надо будет искать его по этой ленте. Это что касается именно комментариев. Далее подписка. Наверное, это вообще с этого начать надо было, да, что там основное задание первое – это всегда подписаться на реддит, на кого-то. Соответственно, у вас будет задание, и давайте я прямо найду сейчас, вот, Neuronix, да, это вот какой-то пост от нейроникса, здесь вот можно комментарий написать, я уже говорил, и здесь справа есть вот такой вот квадратик, здесь написано вот Neuronix, это их профиль, да, название профиля, сколько фолловеров там, карма их, и так далее, и он фоллов, то есть можно, у вас будет вот так, фоллов, вам нужно будет нажать на эту кнопочку фолов. И вы тем самым подписались. То есть, в принципе, здесь все очень легко, и я думаю, ни у кого проблем с этим не возникнет. Этот сайт сложен только на первый взгляд, вот именно восприятием, что он немножко странный для нас. То есть, возможно, в англоязычной аудитории это все интуитивно понятно для них, да? но для нас это немножко странный формат. В принципе, вот такая информация. Думаю, что... Я, по-моему, все рассказал. Основное, то, что в баунте именно необходимо. И вот так вот. Карма — это, естественно, то, что дается за вот эти лайки. Когда вы лайкаете вот эти вот посты, да, у вас карма постепенно нарабатывается. У меня вот одна карма. Возможно, кто-то меня даже лайкнул когда за какой-то комментарий. В общем, вот такая вот информация. Сейчас посмотрю. Вроде комментариев никаких нет. Какие особенности? Да, в принципе, здесь особенностей -то никаких. Ну, то же самое, то есть, про комментарии могу, да, добавить вообще. Давайте посмотрим. Вот здесь, да, в этой же про Спайдермена. Как вообще комментарии? То есть немножко на другую тему перескочу. да. Вот Уже, по-моему, был урок про комментарии, но я, к сожалению, на нем не был, не видел, что там говорили. Может, про это тоже упоминали. То есть, когда комментарии вы пишете, во-первых, там нужно по символам, да, чтобы у вас было не меньше там, 100 или 150. Это надо посмотреть, я сейчас не помню. И вот как выглядят живые комментарии. То есть комментарий написал по теме поста. да, И Вдруг появился какой-то человек и ему что-то ответил другой человек ему тоже что-то ответил появляется вот такая ответка да когда завязывается общение то есть то что мы комментарии сейчас писали да я видел там ну нормальный да по размеру хорошие комментарии но на мой взгляд они все равно живые не похожи все равно видно что они немножко какие-то такие мотивирования то есть Отличаются мотивированные от немотивированных, это именно завязка общения. То есть, когда вот нас просят написать комментарий, неважно где в Reddit, там, Medium, Steam, еще где-то, в Facebook, Twitter, да, мы пишем вот, каждый о своем, да, хороший проект, там, грубо говоря, хороший проект, хороший проект, хороший проект. Просто своими словами там и более разводу. А более живые комментарии, это когда кто-то написал, допустим, вопрос, там новость, да, вот мы за там выпустились на какой-то площадке, там или еще что-то произошло, да, вот один человек написал вопрос, а что там будет вообще дальше, а зачем вы это сделали, еще что-то. Другой человек пришел, ему, может быть, ответил на этот вопрос. Это, это уже какое-то завязка общения, да, это уже не похоже на мотивированный а, комментарий. Соответственно, когда мы пишем комментарии, желательно, на самом деле, чтобы именно вот это делать, какое-то общение создавать между нами же. То есть, чтобы это было более натурально выглядело. Ну вот так. это а еще такое небольшое отступление вообще от Reddit, Это более на все темы, наверное. Так. Если лимиты какие-то. А, Отвод. Ну там один раз только можно наверх поднять статью. И все. То есть ее можно поднять. То есть стрелочку вверх сделать. Можно стрелочку. Ее отменить можно, если надо. И все. Так, сколько в один день делать комментов из голосования? Вообще по комментам, насколько я знаю, все нужно ну, делать по одному разу, чтобы не спамить. Хотя, может быть, кто-то сейчас поправит после меня, потому что по комментариям, ну, во всяком случае, по соцсетям, да, там можно делать один лайк, репост и комментарий. Пост или репост. В общем, судя по всему, вопросов таких больше нет. Спасибо за внимание. Я думаю, что в принципе тему эту раскрыл, основа самая. Думаю, должно быть всем понятно. Спасибо за внимание и ждем следующего спикера. Всем пока. Так, да, отлично, друзья. А теперь хотел бы узнать, сколько здесь из присутствующих людей имели дело уже со стими там и зарегистрировались в нем. 10 это зарегистрировались, 5 зарегистрировались, но не получили еще письмо по почте для утверждения. Так, один минус был, 5 не получили письмо, минус. Хорошо, тогда есть здесь люди, да, которые еще даже не прошли первичную регистрацию. Тогда, наверное, начну я с регистрацией, да, и для начала хотел бы, в принципе, сказать, что же такое «Стимит». Его нельзя назвать, друзья, соцсетью, он из себя представляет децентрализованную площадку на базе блок-цепи Steam для блогерства, то есть написанию статей и публикованию их на площадке. Помимо того, что этой площадкой активно пользуются люди, которые выполняют различные задания в баунте по написанию статей или комментариев, здесь есть и такие люди, друзья, которые зарабатывают прямо внутри этой площадки написанием качественных статей, не касающихся ICO-проектов. То есть это могут быть статьи, например, «Сбрашивание веса» да, или отличной фигуры», «Тюнинги машин» и так далее. Об этом все подробнее да. позже я расскажу, расскажу. Сейчас же, что касается регистрации. Когда вы переходите по ссылке, чтобы зарегистрироваться, у вас открывается вот такая вот страница, где вам нужно, в принципе, выбрать. Здесь есть два варианта. Это бесплатная регистрация и оплатить подписку, то есть платная. Я сделал, друзья, здесь бесплатную регистрацию. Единственным минусом бесплатной регистрации является здесь то, что подтверждение и проверка вашего аккаунта занимает от одной до двух недель, но, как выяснилось, оно идет еще и более двух недель. Мне где-то, я ждал две с половиной недели, и мне на почту письмо пришло. Если вы же хотите... Сделать сразу и прямо сейчас, ничего не ждать. Вы можете просто оплатить эту регистрацию различной криптовалютой. И тем не менее, вы сразу попадете в свой кабинет. Я же буду показывать на примере бесплатной регистрации. Вы нажимаете здесь «Зарегистрироваться бесплатно». Далее у вас открывается такая страница, где нужно прописать свой username который будет стоять у вас в ссылке на ваш профиль. Вы прописываете юзернейм, нажимаете «Продолжить». После чего нужно вписать свой почтовый ящик и, собственно, его подтвердить. Вот когда вы его здесь пропишите, нажмете «Продолжить», Сразу же после этого идете к себе в почту и ждете, пока от них придет письмо с подтверждением. То есть это первичное такое подтверждение почты. Оно может попасть к вам в папку «Спам». Так что проверьте и там тоже. Когда оно вам придет, открывайте и там будет ссылочка. Вы на нее нажимаете после чего вас перебрасывают уже непосредственно на верификацию мобильного телефона. То есть вы здесь, вот в первой строке, вот здесь такая стрелочка будет, нажимаете на нее, там будут страны, да, выбираете свою страну, и здесь автоматически проставляется код этой страны. Ниже же вы вводите уже код оператора и, собственно, свой полностью мобильный номер. И нажимаете продолжить. Так, дальше. Я здесь забыл скриншот сохранить, но ничего страшного, объясню на словах. Когда вы нажмете «Продолжить», к вам на телефонный номер да, должно прийти смс с кодом подтверждения. Вы открываете смс, там, по-моему, семизначное число, у вас здесь будет стоять пустое поле, вы туда свое число прописываете и нажимаете продолжить и после чего первичная регистрация вашего аккаунта в стимит будет завершена и вам останется после этого только ждать по почте следующего от, от их письма когда же она к вам друзья придет там тоже будет ссылочка, вы на нее нажимаете и вас перебрасывает, друзья, на страницу генерации пароля-ключа. То есть вам сгенерируют они ключ, который вы в обязательном порядке должны сохранить его где-нибудь, можете в каком-нибудь документе да, или на флешке. И еще плюсом советую вам записать его на какой-нибудь листик и отдельно где-нибудь хранить. Потому что если вы этого не сделаете, вы свой аккаунт не сможете зайти, и пароль вы этот не сможете поменять, и, собственно, вы свой аккаунт потеряете навсегда. Так, после того, когда вы уже зарегистрировались, переходим... То есть, сгенерировали ключ, сохранили, да, и вас перебрасывает уже, собственно, в Steam, где вы можете попасть в свой кабинет и проверять ленту этих, не постов, а статей. Так, следующим шагом нужно, конечно же, настроить свой профиль. Для этого переходим вот здесь по аватарке, она у вас будет сначала пустая. Так, выбираем настройки. Так, и вот здесь листаем чуть-чуть ниже, да, и настройки, вот настройка публичного профиля. То есть загружаем сначала свою аватарку, вот как я здесь загрузил. Здесь будет такая ссылка, то есть Upload an Image, вы нажимаете на эту зеленую гиперссылку, у вас открывается каб... этот не кабинет, а... давайте я вам покажу на примере, да, вот, я нажал. Так, у меня открылась моя папка с различными там фотографиями. Да? Вы выбираете вам нужную и нажимаете открыть. Все, после чего э, здесь вы, сгенерируется ссылка на вашу фотографию и есть при обновлении, она появится уже вот здесь. То есть аватар. Дальше есть возможность поставить свою шапку на ваш профиль, вот как у меня, да, блокчейн, она такая непрезентабельно, но какая была, такую поставил. То же самое проделываете, нажимаете на эту зеленую гиперссылку, выбираете картинку и нажимаете открыть. Так, после чего вот отображаемое имя, вы можете поставить его сюда, то есть вот здесь у меня стоит мой username, который, собственно, и отображается у меня в ссылке на мой профиль. Вы же можете здесь поставить, например, я не знаю, Иван Иванович Иванов, да, или как вам там зовут, прописать здесь, после чего нажать ⁇ Обновить ⁇ и оно здесь поменяется автоматически. Так, можете написать что-нибудь о себе. Вот я написал, участвую да, в Drop the Bomb и Promotion of ICO Project, так скажем. Вот здесь у вас появится ваше описание. Дальше, местоположение, я его еще не вставлял. Вы же можете, например, Россия, Беларусь, Украина здесь написать, с какой вы страны. И оно появится у вас также здесь в вашем профиле на фоне шапки. И веб-сайт можно сюда добавить, если у вас какой-то есть веб-сайт, либо же можете Фейсбук страницу, либо канал Твиттера, канал Ютуба поставить сюда. Да, я же загрузил, вставил ссылку своего канала Ютуба, и вот она будет у вас вот так вот отображаться. Так, ну и здесь будет отображаться информация, когда вы присоединились. И нажимаете ⁇ Обновить ⁇ Вся эта информация обновляется. Дальше, ну это для нас не нужно, но в принципе, если кому интересно, в двух словах, так, тут язык русский, тут нам ничего не нужно. И вот здесь, друзья, 50 на 50, то есть блок пост и коммент пост, это значит, что э, если вы собираетесь здесь писать качественные посты и получать за эти деньги, да, друзья, здесь можно таким способом зарабатывать, об этом чуть-чуть позже. Здесь можно выбрать, в принципе, куда будут идти вознаграждения. 50% в токенах, в монетах Steam, и 50% у меня здесь стоит на силу голоса. Про силу голоса я еще тоже расскажу позже. Либо же можно выбрать полностью 100% вознаграждения идут на силу голоса. Так же само, друзья, и с комментариями. Так, поэтому все. Теперь... Наверное, начну с выполнения задач в Drop the Bomb. Так вот, переходим в Neuronics, выбираем здесь в тип задания, чтобы не листать долго, Стимит. Не покажу я вам здесь наглядно, да, потому что я все задачи выполнил и пока новых нет, но на словах могу сказать и показать на другом на другом посте тире статье. Вот, например, давайте я выберу популярную. Так, э, э, вот, друзья, человек здесь заработал 432 доллара, в принципе, так. Ну, вот, например, возьмем, так, какой-то ZTHR с логином, да. Э, вот, давайте нажмем на э, логин этого человека. Так, и еще раз. Так, вот. И когда вы, вот смотрите, друзья, когда вы наж... выполнить задание, подписаться на страницу. Здесь будет выполнить, то есть или начать выполнение, я уже забыл. Вы нажимаете. У вас открывается страница Neuronix и вот здесь будут две кнопки «Подписаться» и «Заблокировать». Вы нажимаете, конечно же, «Подписаться». Ждете, оно тут немножко обрабатывается, где-то 5 секунд. После, после чего, когда вы подписались, вы идете обратно в Drop the Bomb и нажимаете на проверку. Далее, «Проголосовать за статью проекта». Опять нажимаете «Выполнить». У вас открывается уже непосредственно сам, сама статья от Neuronics. Давайте я вот открою вот этого вот человека. Так, вот, например, открылась статья. Да, листаете вниз. Листаете вниз. И, и, и вот. И вот здесь, друзья. Вот такая вот стрелочка вниз, когда вы не проголосовали за нее, у вас она будет как бы белая, да, в, в огрантовке зеленой, но когда мы нажмем проголосовать, оно опять же обрабатывается и загорается зеленым. Все, теперь, чтобы отправить... Задачу на проверку, друзья, мы берем, делаем скриншот, то есть я пользуюсь программой LikeShot, да, вы же какой там пользуетесь, я не в курсе, поэтому делаем вот такой вот вот скринчик, чтобы было видно голос, да, и, собственно, вашу аватарку. И здесь есть, когда вы там обратно перейдете в кабинет Drop the Bomb для выполнения задания, у вас откроется пустое поле. Туда можно либо вставить свою ссылку, либо загрузить фотографию, скриншота. То есть, как получить ссылку, можно нажать вот здесь «Загрузить в облако», и оно вот здесь снизу генерирует вам ссылку. Вы ее копируете и вставляете в пустое поле. Дальше, чтобы ее сохранить, вы нажимаете, например, да, вот «Сохранить», у вас открываются ваши папки. Выбираете тот путь или ту папку, куда нужно сохранить вот этот вот скриншот и нажимаете «Сохранить». Так, я же этого делать не буду, да. После чего, так, закрою, возвращаетесь. Кабинет, и вот здесь, как я говорил, поле для ссылки, или будет здесь написано «Загрузить фотографию», кнопка выше чуть-чуть. Вы на нее нажимаете, опять же открываются ваши папки, вы ищете ту папку, куда сохранился ваш скриншот. И то же самое делаете, «Открыть», оно сюда загружается, когда загрузилось, нажимаете просто «На проверку». Так, два задания у вас уже будет выполнены. Теперь комментарии. Как писать на стимите комментарии, да? Так, нажимаете опять же «Выполнить», опять открывается статья. Так. Вот здесь вот «Ответить». Здесь такая будет, да, кнопка «Ответить». Вы пишите, читаете, о чем эта статья. Комментарий нужно писать, как уже сказал Денис как в Reddite, так и на стимите также, так и на медиуме, на английском. Такие, друзья, правила. Вы читаете, о чем этот проект, не нужно здесь писать крутой проект и так далее. Конструктивный, взвешенный комментарий. То есть два предложения, думаю, будет достаточно. Там 150 символов. Очень легко здесь написать. Пишите на русском, переводите в Google переводчики и сюда вставляете. Да, например, ну вот я напишу просто call, чтобы не мучиться ему. Так, и вот здесь будет пост. Вы нажимаете на эту кнопку. Оно здесь опять же прогружается. Так, вот. И, друзья, мой пост опустился на самый низ. И чтобы вам его не искать, не листать на самый низ, да, вот здесь есть порядок сортировки. Вы нажимаете, опять же, на стрелочку и выбираете Age. Так. И вот вы видите, что мой комментарий появился в самом верху. Теперь нажимаете правой кнопкой на время до да, вашего комментария и нажимаете копировать адрес ссылки после чего идете опять же в дроп the bomb к заданию стимит и здесь будет пустое поле и также нажимаете правой кнопкой да и вставляете туда уже вашу ссылку и нажимаете опять на провел на проверку вот так выполняются задания друзья в дроп the bomb по стимиту Теперь что касается функционала вообще стимита и для чего он собственно был вообще придуман. Так, как я уже сказал он на базе стима, да, если вот мы зайдем, извиняюсь, не туда нажал, опять же, здесь будет функция кошелек. То есть те люди, которые пишут статьи увлекательные, то есть здесь, друзья, практически все пишут на английском языке. Русских статей здесь очень мало. В основном только по баунти-проектам, то есть выполняя баунти задания, да, по ICO-проектам люди пишут русскоязычные, а так эта платформа вообще была задействована на, на английский язык, то есть на Евросоюз, так скажем, если можно так сказать, да, Америку и так дальше. Здесь вот есть баланс Steam. А. Вот Steam Power, о чем я и говорил, друзья, чем у вас будет больше то есть силы стима до стим пауэра тем взвешенней вас будет голос и тем больше будет получать тот человек за за которого статью вы проголосовали эти пауэры можно обменять на стимы на монету саму стим, то есть уменьшить силу голос голоса если у вас тут очень много их вы получаете монетки Steam и собственно Steam можно уже продавать, выведя их на какую-нибудь биржу. Также здесь присутствуют Steam доллары, которые также можно обменять, то есть они тоже торгуются на бирже. Также здесь есть берегательный счет, мы к этому не будем привлекать большого значения. Да? И приблизительная стоимость аккаунта у меня сейчас 8 центов. Так. Как же писать здесь статьи, друзья? Я вот, если мы зайдем в блог, вот эта вкладка блог, здесь будут все ваши статьи. Я здесь потренировался немножко, немножко написал про Drop the Bomb и как правильно набирать реальных читателей в Твиттер без накрутки, так как, ну, у меня тут я не гнался за этим... Не гнался за уникальностью, то есть о, о том, о чем и говорила Анна в одном из вебинар-тренингов. Я просто здесь кое-что взял с сайта Drop the Bomb и кое-что написал от себя. Я эту статью не буду отправлять на утверждение, то есть получение токенов ДТБ. Это я просто написал для себя, для тренировки. Так... Как же написать, друзья? Вы нажимаете на карандашик, и у вас здесь открывается вот заголовок. Например, вы здесь пишете, да, о чем хотите написать. Так, дальше, друзья, нужно создать шапку. Как это сделать? Первым делом выбираем, конечно же, опять вот фотографию выбрать из... Опять же открывается ваши папки, да, например, давайте вот такой открываем. Она вот здесь так загружается сейчас. Так, все. Видите, и здесь уже ниже можно видеть, как будет выглядеть ваш, ваша статья после ее публикации. То есть это как бы ну, черновик, да а здесь уже показывается, как она будет выглядеть. После чего можете продолжать дальше писать текст. Вот, например. Так, и вот видите, да, буквы там, я просто набор букв написал. После чего можете опять вставить картинку, выбрать какую-то, чтобы ваш, ваша статья выглядела презентабельней. Так, ну здесь у меня, ага, я просто не нажал. Ладно, так, подождите. Так, так, нажимаем, все удалилось, нажимаем сюда, и теперь опять убираем. Все, и видите, оно под текстом, фотография отобразилась. И так же самое, опять нажимаете на новую строку, и продолжаете печатать текст. Вот, собственно... Все, что хотел сказать, наверное, вам по этому поводу. Так. Может, есть какие-то вопросы, друзья? Наталья, спасибо. Все, отлично. Тогда, друзья, я передаю... Э, Следующему, следующему спикеру подключайтесь. Так, я завершаю. Полезно, сам сижу слушаю, потому что ни с одной из трех социальных сетей этих не работал, и с ними практически сегодня впервые познакомился. Ребят, зовут меня Чиженко Алексей, живу я в городе Львове. Поставьте мне, пожалуйста, в чате плюсики или по десятипальной шкале, как вы меня слышите. Погромче, сейчас, секундочку, я поставлю погромче. Да, Большое спасибо. Так, как со звуком сейчас? Десяточка. Все хорошо. Да, это я просто себе отрегулировал, потому что слушал сначала. У меня сегодня стоит задача для того, чтобы вам рассказать, как работать с Фейсбуком, для того, чтобы было 100% засчитано ваше задание. Но перед тем, как это начать, хочу сказать несколько слов Буквально. Мое основное направление, конечно, это не баунти совершенно, но э, почему я к нему пришел? Когда мы общались с Юртуменко, здесь вот это именно предложение от их команды, я увидел из себя очень интересное направление. В качестве чего? В качестве решения задач для тех людей, которые сегодня э, действительно испытывают очень большие трудности в получении дополнительного дохода. Э, у нас в Украине на данный момент э, очень много людей, особенно ну, возраста пенсионного или предпенсионного возраста, получают зарплату, которая действительно не сильно хватает для того, чтобы обеспечить, по крайней мере, даже себе нормально, хороший, достойный уровень жизни. И поэтому, когда меня спрашивают, или вот я когда читаю комментарии, и люди говорят о том, что «А где я в Фейсбуке должен набирать друзей?» да? Вот Давайте возьмем, потому что у нас одно из требований, чтобы у вас должно быть не меньше 300 друзей. А, одну секундочку, подождите, я сейчас поделюсь экраном. Так, показать экран. Ребят, поставьте, пожалуйста, по 10 бальной шкале, вы, видите ли вы, что он у меня появился здесь. Сейчас начинается показ. Так, ага, не покажется, опять у меня просит расширение для демонстрации экрана. А, пал, с утра было все хорошо, сегодня уже опять что-то не так. Ладно, тогда я расскажу это вам сегодня на словах, и, и, и следующая ситуация, Что, в чем заключается, где найти друзей, да, я веду, ребят, извините, пожалуйста, значит, моя техническая, я утром проверялся, нормально работал, сейчас почему-то опять не хочет. Вчера вот со звуком и с видео решал. А, в чем ситуация? Как я решаю вопрос с друзьями? Ну, мне, во-первых, это гораздо проще, потому что я человек публичный и работаю с разными компаниями и часто выступаю в качестве спикера. Но как меня в свое время научили? А, да, как меня в свое время научили находить друзей? Очень просто. Чем интересен сам по себе Facebook? А, в том, что в нем есть очень много информации, и вы можете найти, их, найти тех людей, которые действительно вам близки, вам понятны. И вы что делаете? Вы заходите в раздел, вот когда э, этого человека смотрите, заходите в раздел его друзей. Вот, например, у меня там есть очень многое количество друзей, ну вот возьмем, там, допустим, Евгений Галиморко, э, да, вот у него 17, 715 друзей. Что я делаю? Я захожу в раздел его друзей и смотрю, кто из этих людей на сегодняшний момент у меня подписан, кто нет. И прежде чем добавить ему, поставить э, ссылочку, добавить друзья, я просто захожу на страницу этого человека и смотрю насколько он интересен мне, насколько переплетаются у нас с ним э, восприятия, интересы и другие вещи. Поэтому вы в течение дня можете... Пожалуйста, по десятибальной шкале, как вы меня видите и слышите. Все, отлично, да, здорово. Вот, и это тем самым, ребят, вы обеспечите себя, что вы гораздо быстрее найдете ту целевую аудиторию и тех людей, которые совпадают с вами по интересам. И послать запрос в этом нет ничего страшного, потому что многие говорят, а что я буду просто сидеть и всех подряд приглашать? Нет, я никогда этого не рекомендую делать. Ищите, находите людей, которые пишут, посты, статьи у себя э, на страничке, и вы видите о том, что это близко для вас в первую очередь. А, второе, э, когда спрашивают, а что мне писать на своей странице, потому что мы настоятельно рекомендуем в рамках э, данной компании и команды, чтобы было не просто выполнение заданий, а была непосредственно живая страничка. Я тоже в свое время, когда я несколько лет назад начинал в Фейсбуке и все думал, что же мне там писать, что же там делать. И вот буквально я вам скажу так, что я услышал мнение одного человека. Неважно, как вы оформите свою страницу, неважно, какие фотографии вы там расположите. Пишите просто то, о чем вам действительно интересно. А берите, делитесь теми мыслями, вот, которые бы вы хотели бы просто рассказать окружающим вас людям. Используйте страничку в Фейсбуке как свой персональный дневник. Вот если кто-то из вас э, вел дневник, вы прекрасно понимаете, что у вас там нет проблем, э, что писать. Э, используйте свою страничку в Фейсбуке как э, дневник успеха. Рассказывайте о себе, что вы в этот день сделали, э, то, что принесло удовольствие вам, э, то, что позволило вам получить какие-то другие там, положительные эмоции. Э, пишите о том, что вы планируете сделать в жизни. То есть сделайте это как той страничку, которая будет стимулировать вас двигаться вперед. Делайте в день один-два э, э, поста, в котором вы будете делиться, и ваша страничка уже будет живая. Самое, что интересно, что у вас в результате этого будут появляться те люди, которые, которые пересекаясь в поиске чего-то и в виде вашей страницы, и прочитав несколько постов из нее, если им это будет близко, они будут сами дополняться к вам непосредственно в друзья, выполнение самого задания в Фейсбуке, оно совершенно простое, ничего там сложного нет, ребят. Я извиняюсь, что вот у меня сегодня такая ситуация есть. Вот Елизавета пишет, почему заблокировали? Елизавета, если вы на своей странице не ведете и свою персональную перед, ну как сказать, подачу информации, а только делаете репосты других статей других компаний, вас могут, конечно, за это заблокировать, потому что Facebook воспринимает это как спам. И я считаю что с одной стороны это правильная политика. Поэтому мы неоднократно и все специалисты проекта вам говорят, ребят, научитесь вести свой собственный блог. Я это делаю, ну не блог, да, а свою страничку. Я это делаю обычно рано утром, прибежал в зарядке, сел, быстренько набросал, э, написал, у меня очень э, на сегодняшний день самые разносторонние э, увлечения они как касаются и очень интересных технологий в бизнесе, которые можно применять на земле, это и инвестирование это и криптовалюта и много чего другого поэтому я просто беру и каждый день об этом пишу самыми разнообразными способами с фотографиями своими личными с картинками, с комментариями со всеми вещами поэтому делается это очень легко и просто и нет здесь никакой сложности, вы просто должны научить делать, делать это себе регулярно я вообще вам рекомендую в порядке выполнения заданий, что касается данного проекта, составить себе четкий и ясный план, когда, в какой, в какой конкретный день, какое время вы уделяете. Потому что для сделать репост поста, допустим, Drop the Bomb или того баунти, который мы с вами ведем, да, компании, и, или поставить лайки и так дальше, это требует буквально всего лишь 5-10 минут ежедневного вашего труда. В этом нет никакой сложности. Но в этом есть дисциплина для вас, потому что вы должны для себя определить, в какое время вы будете это делать. Дальше. Кому можно предлагать наш э, непосредственно э, возможности заработка в данной э, компании? Я вам скажу так, что, ребят, э, я тоже так думал, что сначала буду посылать всем подряд, а потом я понял одно. Нет. Я в первую очередь задавал человеку просто вопрос. Насколько тебя интересует достаточный дополнительный доход? Которые будут исчисляться через месяц-два работы, допустим, от 100 долларов и выше. И у меня находятся те ребята, которые имеют очень хорошие должности, например, э -э человек, который занимается в туристической агенции, да, он э -э -э продает туристические путевки. Он целый день находится за компьютером и говорит, а что мне нужно для этого? Я говорю, 5-10 минут э -э ежедневного выполнения определенных действий за компьютером. Говорит, конечно, без вопросов. Поэтому задайте человеку вопрос. Расскажите ему, что вы хотите предложить. Потому что вот давайте возьмем и сделаем следующим образом. Я думаю, что тут очень многие проживают в Украине. Ребят, вот кому сегодня или кто в Украине, у кого есть возможность находиться возле компьютера хотя бы час или два часа в день, отказался бы от дополнительного дохода в размере 100, рублей через, обязательно, ой, 100 долларов через месяц-два месяца своей работы. Вот поставьте плюсик, что у вас таких, такие знакомые есть и поставьте минус, если у вас таких знакомых нету. Кто бы взял бы и отказался бы. Кому они нужны сегодня 100 долларов, минус, кому не нужны, плюс, кому они нужны. Вот, понимаете, вот вся суть. Поэтому прежде чем взять и самим спамить, и куда-то кому-то что-то отправлять, кому-то надоедать, вы просто человеку задать элементарный вопрос. Напишите об этом пост в Фейсбуке. Возьмите и просто напишите, кому нужно дополнительно 100 долларов в месяц. И у вас появятся те люди, которые задают вопрос, а что это такое? И ваша задача просто взять, рассказать и показать. И ориентировать здесь не только на выполнение баунти заданий. Почему? Потому что баунти имеет определенный срок. Вот допустим, баунти по э, нейронексу, она заканчивается аж... 3, э, господи, ты посмотри, что творится да? Поэтому в нейронексе, ребят, заканчивается 30 ноября. Сами прекрасно понимаете, что это такое. Что до 30 ноября мы можем зарабатывать только виртуальные деньги, После 30 ноября, соответственно, когда эти деньги появятся на бирже, мы можем с вами их превратить в реальные деньги. Но выполнение э, заданий, которые оплачиваются уже живыми деньгами, вот сейчас как раз об этом вам Юра Туменко и расскажет. Все, большое всем спасибо за внимание. Я отключаюсь. А, вот, жаль, конечно, что я... демонстрация экрана сегодня у тебя не включилась. Однако, я думаю, что в следующий раз мы более детально все Проверим, и ты сможешь донести информацию, вполне возможно, уже не по Facebook, это может быть Twitter или какая-то другая площадка, с которой мы будем работать. Я думаю, что это будет даже Instagram, потому что мы в ближайшее время планируем Instagram также использовать. вот Друзья, на сегодня у нас как раз уже время подошло к концу, час уже прошел, поэтому я думаю, что наши спикеры, которые сегодня первый раз выступали, большое им спасибо. Ребятам огромное спасибо большое тем, кто выступал сегодня уже не первый раз за такую вот качественную подачу информации. Вот. Следующее занятие у нас будет в пятницу, мы перенесли ее с субботы, по той причине, что в субботу все хотят уже отдохнуть, и в пятницу как бы, будет, я думаю, что более удобнее. Поэтому всех ждем в пятницу для того, чтобы вы получили новые знания которые вам будут увеличивать ваши доходы. Друзья, большое вам спасибо. И можете, тоже, кстати, тоже зайти в кабинеты. Мы постепенно делаем вам обновление на сайте. Вот. Сегодня тоже сделали, и в ближайшее время у нас подключается новый функционал для микрозаданий. Вот. Микрозадания у нас уже сейчас присутствуют, однако их смогут выполнять далеко не все. Почему? По той причине, что микрозадания смогут выполнять только те люди, у кого полностью верифицирован профиль, у кого есть реальные страницы в социальных сетях, реально это где нет спама, где люди ведут свои страницы, где люди реально работают над своими страничками. И именно эти люди смогут выполнять микрозадания, за которые они будут получать фикс. Это задание, которое, которое выполняется от двух до 10 дней, и за которые люди реально будут получать деньги, которые сразу будут выводить на свой кошелек, на свою карточку. Вот на этом сейчас идет основной как бы, акцент. По той причине, что баунти идут длительно, это от одного месяца там до двух, трех и четырех даже, а микрозадания идут сразу. Выполнил, получил, выполнил, получил, ну и плюс трехуровневая партнерская программа. Поэтому это я вам рассказал для того, чтобы вы, наверное, позанимались со своими страничками и вы привели их в надлежащий вид. По той причине, что у заказчика по микрозаданиям, раз он платит наличкой, есть правила и есть определенный списочек, которые он к нам предъявляет. И наша задача сделать так, чтобы таких микрозаданий было много. Много, и в течение недели их было несколько, чтобы люди могли заработать более менее нормальную сумму денег и чувствовать себя хорошо, пока идет длительная балла. Вот, как-то так. На данном этапе как бы, микрозадания у нас идут, они связаны ну, по большей части с снятием двух тире четырехминутных видеороликов. Вот. Однако есть и социальная активность, об этом мы с вами переговорим, я думаю, уже с завтрашнего дня. Друзья, большое вам спасибо за внимание. Спасибо большое еще раз нашим спикерам. Вы молодцы, респект вам, особенно для тех, еще раз говорю, кто первый раз выступал и первый раз выступил отлично. Все, друзья, большое вам спасибо. До вам скорых встреч в ближайшее время. Удачи, друзья.